Мы принято решение о проведении специальной военной операции принято решение о проведении операции принято решение о проведении специальной военной принято решение о проведении специальной военной операции принято решение о проведении специальной военной операции принято решение о военных за принято решение о проведении специальных военных за принято решение специальных